Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Сегодня мы будем готовить скумбрию. Мы ее не будем коптить. Я думаю, все в основном ее кушают копченую. Ну, самая популярная. Мы сегодня будем ее готовить иначе. В итоге вы увидите это все видео. Будет прикольный, довольно таки интересный гарнир к этой рыбе. Вот. А для этого я купил Фу! извиняюсь, купил две вот такие скумбрии, они были замороженные, я их медленно разморозил просто в холодильнике. Сейчас мы будем их разделывать, разделаем, немножко замаринуем и потом сделаем гарнирчик. Ну, приступаем. Короче, нам нужно ее разделать. Берем, поднимаем плавничок, залазим ее так под углом под башку, переворачиваем на другую сторону. Ту же самую процедуру, так, лобысь, Оп. И пытаемся отсюда вытягивать всю ее нутрянку. так она вся вылезла. Тут бывают всякие вкусности. Я думаю, вы можете понимать, о чем я говорю. Но в этой, к сожалению, нет. Это нам не нужно. Прорежем ей кузень. Берем все это лишнее. Теперь нам нужно отсюда получить просто филехи. Берем, разрезаем ее по спине. И потихоньку начинаем прорезать по хребту, отделяя филеху от него. вот как-то так. Ну и так нам нужно разделать две наши рыбешки. Ту же самую процедуру повторяем и с другой стороны нам нужно отделить отсюда сам хребет. И еще раз. Оттопыриваем плавничок, под углом забуриваемся под плавник, переворачиваем, оттопыриваем второй, и также под углом забуриваемся под жбан скумбрии. И теперь просто чуть и сворачиваем так хребет и пытаемся вынуть сразу все оп-оп-оп. Теперь проходим по спине и теперь просто отделяем филеху от хребта. Так, теперь нам нужно рыбу промариновать, нам нужно дать ей вкус, чтобы вот через эту кожу, если мы ее так оставим, естественно, никакие специи, никакие вкусы не пройдут, поэтому нам нужно сделать такие надрезанные кожи. Так, нам нужно теперь сделать маринад для нашей рыбы. Лучше всего подходит этот кориандр к рыбе, шикарно. Немножко туда же насыпем сольки и сделаем это все однородно. Конечно же добавим копченой паприки, куда же без нее. Она придаст пикантный аромат, немножко копчености. Вот. И, естественно, свежемолотый. Ну, тут по вкусу. Так, дальше нам надо, для того, чтобы, вернее, маринад хорошенько прилип к рыбе, и чтобы ее пропитал хорошо, нам нужно избавиться от лишней влаги. Для этого можно взять, допустим, бумажные полотенце, либо обычные полотенце, но только не сильно ворсиные. И хорошенько их рыбу промакнуть в них. Чем мы сейчас и займемся. Берем так раз. И с двух сторон так хорошенько промакиваем ее, чтобы лишняя влага у нас питалась полотенце. Ну и так поступаем с каждым кусочком. Так, все, рыбу мы высушили, выкладываем ее теперь на дощечку. И сейчас будем ее смазывать нашими специями, чтобы она хорошенько промариновалась. Ну как хорошенько? Ей, в принципе, долго не нужно мариноваться. Вот. У нее филеха довольно-таки рыхлое, скажем так, мясо. Поэтому ей недолго нужно будет мариноваться. Берем теперь противень, смазываем его маслицем, чтобы рыба не прилипла к нему. Ну и выкладываем, оставляем так ее, чтобы она промариновалась. Так, берем две банки кукурузы, высыпаем их в блендер. Кукуруза сладкая, как обычно это было по акции. Заранее я слил из нее всю весь сок. Он нам не нужен здесь, чтобы пюре у нас не получилось жидкое сильно. То вот теперь берем... Любой творожный сыр, ну желательно пожирнее, чтобы было повкуснее, естественно. Закидываем его сюда же. Ну и сейчас будем делать из этих ингредиентов пюреху. Ну чё, погнали! Все, пюреха у нас уже готово, духовка уже разогрелась, а, рыбка промариновалась. Сейчас мы отправляем ее буквально минуток на 15 туда в духовку, на максимальный жар и будем это кушать короче рыбка у нас уже готова попробуем сделать что-то типа ресторанной подачи возьмем пюрешку Ой, не очень ресторанно уже пошло фиг знает вот так прикольно Блюдо наше готово. Будем пробовать. Сейчас начнем, на с крышки. Прикольненько, нежненько. Кукурузненько. Хорошая штучка. И Попробуем рыбку. Офигенная рыба. Ее готовить буквально на духовку, на максимально жар. Там плюс-минус минут 10-15 не более того, чтобы не пересушить. Сейчас она прям офигенная. Она прям мокренькая, такая соченькая. Со всеми этими приправами кориандр заходит идеально. Просто супер. А, по поводу этой тюрешки, ее можно еще немножко подобжарить. вот. Либо можно вообще сделать из гороха. Но это уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. А попробуйте, приготовьте. Это для вас скумбрия откроется... Да, просто заиграет новыми красками. Короче, это круто. Это прикольное блюдо. Готовится на самом деле несложно, Довольно-таки быстро. А, в принципе, все. Что тут еще говорить? Я даже не знаю. Вкусно? Вкусно, вкусно. Вот. Не забываем про подписочку. Обязательно прожать колокольчик. Поставить лайкосик. Ну и, естественно, писать ваш комментарий. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.